Всем привет! С вами компания Праздник. Меня зовут Алла. Хочу показать оформление сегодняшнее. Кафе Рыбацкое. Хороший зал. Уютный, просторный. Такое нежно-персиковое оформление. Зефирными цветочками. Инициалы. Красивый стол, как обычно. Сделаны, сделаны нашими мастерами аксессуары. Люстрочки. Свадьба сегодня у Кирилла и Анны. Вот такая красота. ставьте лайки подписывайтесь на наш канал не забывайте про колокольчик справа если вам понравилось оформление, мнение поделитесь им с друзьями всем пока пока до новых встреч